Все самые интересные новости и новинки из мира мобильных игр на Зона Гейм. Поехали! Смотрите в этом выпуске колда видео дату старта 11 сезона. Китайцам вырубили сервера, чтобы они не могли играть в онлайн игры. Почему? Революционное обновление Fortnite, Diablo для смартфонов стало еще гуманнее. Узнаем, как поживает Том Квентис и Just Cause Mobile, а также познакомимся с самыми интересными новыми мобильными играми. Работчики Call of Duty Mobile объявили дату старта 11 сезона. 14 декабря в 7 утра в игре выпадет снег. Если быть точнее, то все добавленные в 10 сезоне карты приобретут новогодний вид. Хедлайнером обновки, как и в прошлом году, станет известным многим рэпер Снуп в роли Санта Снупа. Игроки смогут разблокировать его скин, оружие и тематические украшения. Уж очень хороший канал и подача информации. Я рад, что тебя нашел. Это судьба. Следующая новость пойдет о лучшем аналоге GTA для мобильных устройств, который получил признание множества игроков и даже смог собрать огромную армию фанатов Online RP. Это мобильная онлайн-игра про реальную жизнь, в которой можно делать практически все, что угодно, исследовать открытый мир, ходить на работу, выполнять различные ежедневные задания, принимать участие в гонках, зарабатывать и тратить, тратить и еще раз тратить. Разработчики добавили в игру магазин одежды, частенько пополняют парк автомобилей и радуют периодически обновлениями. Да там даже есть собственные СМИ, радио 24 с отдельным зданием, в которое также можно попасть, со своей униформой и брендированными автомобилями. Наверное, более масштабного и продуманного проекта для смартфонов еще не придумали. Как и в GTA 5 онлайн вы не успеете заскучать, ибо в онлайн RP всегда есть чем себя занять, играя поодиночке, так и вместе с друзьями. К примеру, устроить битву за территории или принять участие в разборках, а таковых немало. Ведь как никак мир наполнен. Звучит серьезно, но поверьте, играть в нее весело. Игра для Android и скачать ее можно прямиком с сайта, ссылочку на который оставим в описании под видео. А можете просто отсканировать QR-код, он перед вами. Заходим на сайт, устанавливаем игру и при запуске указываем свой ник. После выбираем один из доступных серверов. Ну а если вы выберете второй сервер Хворида и ведете промокод Зона game тогда от нашего канала получите приятные подарочки. Это 120 тысяч игровой валюты и люксовая автомобиль, он же Гелик. Будем пристально следить за игрой, а теперь перейдем к другим новостям. Fortnite, часть 4, первый сезон обещает революцию. Во-первых, станет доступен абсолютно новый мир. После последних событий, произошедших в предыдущем сезоне, образовался новый остров. Появились цитадель, каменный карьер, где добывает полезные ископаемые, бастион среди гор и множество других районов, между которыми можно передвигаться на мотоцикле и даже выполнять на нем разные трюки. Вернули убранное в прошлом оружие и даже подкинули несколько новинок. Дали возможность захватывать вражеские территории и создавать из снега огромный ком, который можно направить с горки в сторону противников. Те, кто когда-то забросил Fortnite, самое время вернуться, хотя бы, чтобы посмотреть на героев из игры «Ведьмак». Привет, я твой новый подписчик, желаю тебе удачи, передай мне привет, пожалуйста. Вот теперь начинается. Хочу передать привет Валентину Корнилову 1736. А теперь новость про Diablo Immortal. Гулика славится не только своим донатом, но и частыми обновлениями с различными новшествами, которые помогают игрокам улучшить свой рейтинг и множество различных показателей. Но как бы тем, кто забросил игру на время и теперь сильно отстает от других игроков? Разработчики внесли в Diablo Immortal изменения. Теперь, зайдя на определенный сервер, если окажется, что ваш личный уровень ниже по серверу в среднем, то по ходу прохождения вы просто станете получать больше вознаграждений. Несколько часиков и вот вы со всеми наравне. Как вам такое? Справедливо? Отвы роу СПС? Есть одна игра, которая популярна по всему миру, но почему-то ее обходит у нас. Речь про Life After и его пятый сезон под названием «Сила мутаций». Для начала надо сказать, что это экшен с прекрасной графикой и огромным миром, на который обрушился вирус, превращающий всех в зомби. Вообще, это прекрасная выживалка с исследованием мира. Немало территория заселена другими игроками. Каждый собирает ресурсы, оружие, создает медицинские препараты и объединяется с другими выжившими, чтобы было проще выжить. Кругом полно опасностей а других игроков, которые периодически выходят на разведку с охотой, различные болезни и куда уж без зомби. В пятом сезоне добавлен новый город Арк, фракцию рыцарей, а также профессию рыцарей Ковчега. Стоит сказать, что это один из главных проектов студии NetEase с годовым доходом в 1 миллиард долларов. Представляете, в Турции тоже делать перспективные проекты. В скором времени станет доступен симулятор жизни Полите. С одной стороны, задумка напоминает все игры, связанные с фермой, но каждому дается земля, каждый занимается всем, чем только позволяет игра: посадка или сбор урожая, строительство, выбор множеств профессий. И если постараться, даже можно стать президентом. Имеется карьерная цепочка: те, кто выше вас, управляют вами, а те, кто ниже, управляете вы. В игре есть множество вариантов настроек своих аватаров различные задания, которые также можно выполнять за вознаграждение и забавная торговая система, в которой игроки могут покупать и продавать свои предметы друг у друга. Пока что объявлен ранее доступ на iOS и Android. Хороший видос, братан, сразу подписался. А вот это правильно. Спустя полгода после запуска по регионам для Европы открыли доступ к игре по Зоварей. Даже если вы не любите головоломки, эта игра вам точно понравится, и вы за ней проведете много времени. Красивая и расслабляющая головоломка сюжетом. После смерти оказывается, что главный герой Фараон в своей собственной гробнице по ошибке превращен в иероглиф, что не позволяет освободиться душе. Нам надо помочь преодолеть все логические препятствия, а это больше 60 уровней, и освободить его душу. Как вы уже поняли, все головоломки завязаны на перемещении плиток. Это игра еще и кинематографичный проект. Вам частенько будут показывать очень красивые ролики, которые больше расскажут о жизни фараона, о его правлении и причине смерти. Все это в связке с оригинальным саундтреком. Очень советую. Прекрасная игра. Классный контент. Теперь я нашел игры, которые я скачаю в 2023 году. Скоро пойдут топы. Подготавливайте свои смартфоны. Небольшое отступление от мобильных игр. Несколько слов о Нифаспид Анбаунд. Нам, как и многим другим, не удалось открыть файлы, в которых содержатся субтитры и аудио. Аналогично ни у кого не получилось скрыть файлы Need for Speed Heat, а она вышла несколько лет назад. Это могут сделать только разработчики. Поэтому русских субтитров, как и любительской локализации, не ждите. Увы. Ну а мы продолжим для вас заниматься переводом. Обязательно сохраним наши озвучки, и если вдруг кто-то доберется до исходников, мы обязательно отдадим все наши наработки. Ты такой крутой, тебе бы другой контент. В поре вам не сказали то же самое, и теперь я тут. Зона Гейм время от времени будет советовать не только игры, но и интересные каналы, на которые вы можете подписаться. К примеру, обратите внимание на канал Валда Гейм. Девушка проводит интересные стримы, показывает прекрасную игру и бог ты мой. Вам хотя бы будет, чтобы посмотреть, пока мы монтируем свои ролики. Ссылочка под видео и мы продолжаем. Опять топ-видос. Да что ж такое-то? Для мобилок вышла новая крутая игра Horror Trail 2 Samantha, которая уже считается лучшим хоррором для смартфонов. Бегаем по локациям с видом от первого лица и ищем разные предметы для решения головоломок. Параллельно за каждым игроком ведется охота. Пока вы занимаетесь своими делами, вас разыскивает маньяк. Поэтому играть надо осторожно, бегать быстро, расчетливо и обязательно не забывать прятаться. Ну а если убийца вас все-таки найдет, можно воспользоваться кирпичом и тем самым вырубить убийцу на некоторое время. Игра разделена на главы, но те, кто уже успел в нее поиграть, твердят, что в восторге от второго эпизода. Стоит отметить, что в игре имеется русский язык, настройки графики и управления. Господи, как же ты можешь увлечь? Очень интересные игры крутые. Так, называйте меня по имени, а то как-то неудобно. В Китае 6 декабря любители онлайн-игр остались на целый день без своих любимых развлечений. Все дело в том, что 6 декабря является днем траура по бывшему президенту Цзянь Цзиминю, и по этому поводу власти дали четкую установку – никаких развлечений, объявлен траур – вырубить все игровые сервера. Это не первый случай, когда в Китае сервера онлайн-игр отключаются после национальной трагедии. В апреле 2020 года… Онлайн-игры были приостановлены в рамках общенационального дня траура по тем, кто умер от ковида. Аналогичное отключение наблюдалось и во время известного всем землетрясения в 2013 году. Хочу видосик. Нельзя. Ждете мобильную игру Тамквенсис? Прекращайте. С 8 по 22 декабря разработчики проводят второе тестирование и только на Android. Таким образом, авторы хотят выявить все недочеты и получить от игроков фидбэк. Доступны одиночные и многопользовательские режимы. Судя по комментариям, игрокам больше всего не терпится попробовать поиграть в режиме Dark Zone. Территория с высоким уровнем загрязнения, закрыта из-за риска распространения смертоносного вируса. Правительство в этом регионе не смогло обеспечить контроль и после последних военных разборок там осталось более тонны разного вида вооружения за которым группировки ведут охоту сейчас мы видим как игры на мобил эволюционируется а вместе с ними и наш канал все ссылки под видео Игра Jazz Cosmobile перед глобальным стартом получила последнее обновление. Добавили новый тип оружия, экипировку, раздел с обучением и допилили текстовый чат. Обновили списки боевого пропуска и внесли исправления, которые как бы должны избавить проект от багов. Не получилось. Jazz Cosmobile все еще сильно забагован и на момент этого выпуска имеет оценку аж в три звезды. Красавчики, большой труд был проделан. Значит, заслужили лайк и подписку. Это были все новости из мира мобильных игр. Если вам их оказалось мало, то советую посмотреть один из предыдущих наших выпусков. Хотя бы ради классных игр, которые лучше не пропускать. Спасибо за просмотр, всем пока.